Уехать бы на море в не сезон. Уехать бы на море в не сезон, гулять, фотографировать, у моря сидеть одной подолгу, не резон. зелить еще хоть с кем-то боль и горе. Чтоб капли на лице списать на дождь всем тем, тебя увиденным случайно, чтоб тот, кого ты так безумно ждешь, не разгадал твоей печали тайну. Пусть думает, закончился роман, прочитан, перевернута страница. И все, что было, лишь самообман, который никогда не повторится. Закончена история, пути двух одиноких судеб, параллели. Они могли бы вместе жизнь пройти. Идут поодиночке, не сумели. А память словно файлы в папке «Жизнь». Там фото из мгновений самых лучших, но двое самых близких разошлись, и кровоточат порванные души. Уехать бы на море вне сезон, гулять, фотографировать у моря, Сидеть одной подолгу, не резон, делить еще хоть с кем-то боль и горе. Стихотворение «Пиранье» читала Надежда Головина.